Алло, Алло Сергей, было... что-то подвисло, и я тебя не слышал с самого начала, звук пропал. А ты можешь с самого начала повторить, То я не слышал? Что у тебя за результат по продукту? А, тебя не, не слышал? У ты... меня рассосалась кистал на звук. Это как? Ну как-как, ну вот так вот... Просто пропала. В одном снимке это показывало, что она была от гайморовой пазухи до и шло. А этот снимок последний показал, что уже ее там нет. Это давно у тебя обнаружили эту опухоль? Ну да, еще в 2011. Угу. И что из-за этого у тебя были проблемы, видимо, ну, отказывали ноги, да? Ну, скорее всего, что да, потому что э, ну, никто этого не хотел признавать, говорили, что она незначительная, ничего такого это, в этом нет. А Алла Балюк сразу сказал, что именно в этом и есть основная причина, почему это происходит. А как у тебя вот эта болезнь была, которая в больнице тебе много лет говорили, э -э что ноги отказывали? Ну, мне вспомнили диагноз или нейрорадипулопатии. Угу. То есть э -э влияние мозга на нервную систему, если проще говорить. Угу. И получается, вот ты именно... много лет не мог ходить, да? А если бы я поработал, вот, допустим, как э, там, я так сейчас работаю, как на, нормально, я час поработаю, сильно перегружу, допустим, э, физически себя, то я два дня это минимум буду лежать просто, угу. не встану с кровати. Угу было, что и неделями лежал вообще. Я когда в Санжарах был, то у меня света вообще, она. А врачи Пошла что говорили? Делать. Врачи тебя лечили, да, или что, не. Ну, ну да, конечно, пытались вылечить, наверное. Или пытались деньги на мне зарабатывать, я не знаю. Не, ну были те, которые реально хотели помочь. Я не скажу, что все там доновалы там. Были те, которые им было все равно, они назначили тебе вот это, вот это, вот это вам пропить. Uh -huh. Я им говорю, что у меня нет результата, они, ничего, ничего, вы продолжайте пить. И сколько можно лет пить его, если оно ничего не дает. Uh -huh. Uh -huh. А, потом, а, как... а потом ты начал э -э женесовскую продукцию какую принимать? Uh -huh. а какая женесовская продукция? Резерв, Наара и Пиэн. Угу. Uh -huh. И что, ты начал сразу улучшение чувствовать? Ну, у меня получилось, что я через четыре дня, у меня был такой сильный прилив энергии, что я вот это же когда <coughs> пинки э, поносил, тогда помню, что 10, десять, наверное, перенес, ну так метров так на двадцать где-то. Uh -huh я поднял помню один пенёк это ещё до этого и я его через три метра поставил и пошёл лег и сам я стал улучшать конечно довести то есть вот я... через четыре дня ты уже начал чувствовать улучшение да да ну да, да, да. Я считаю, что стало. Угу. а потом я помню мы с тобой в Киеве были ты по Киеву тоже уже ну добрался до Киева самостоятельно ну, да. гулял, когда вы меня искали машины. Ну да, разгулялся. А сейчас вот ты сделал снимок или что, что опухоли нету? На... Да, мне, мне сказали перед комиссией сделать МРТ. Угу. А я поехал уже в Полтаву, сделал уже снимок. И мне говорят, у вас ну, нету кисты, та, которая была уже рассосалась, что нет. Угу. Ну, я же сказал, что это результат продукции просто. А они спрашивали, какими продуктами ты пользовался? Ну, они прямо не спросили, я им сам рассказал. Ну, сказали, да, хорошо. Ну, сейчас есть такие, но особо как-то не заинтересовались. Интересно. Yeah. Ну, слава богу, что есть такая продукция, которая дает такие результаты. Да. Ну хорошо, Сереж, давайте я тебе перезвоню, сейчас, а то я по скайпу говорю. Перезвоню сейчас тебе. А, понятно. А тогда. Виктор там хотел. Как... Да, сейчас перезвоним тебе, хорошо? Хорошо, Всё, хорошо. Все, спасибо, давай. Вот такие результаты дает продукция. То есть человек много лет не ходил, у него проблемы с ногами были, он отказывали ноги, а сейчас он пропил, начал пользоваться резервом. Он как сказал, ПМ, Нара и. Вот такие результаты.